Дорогие друзья, я хочу вам рассказать о курсах, которые я закончила в апреле 2019 года. Курсы назывались "Риэлтор, профессии и бизнес» под руководством Дарьи Герлен и Антона Дробота. Курс состоял из четырех занятий. Первое – база недвижимости, второе занятие – маркетинг, создание сайта и настройка рекламы, третье занятие – продажи и четвертое занятие – база клиентов. В чем преимущество этих курсов? Было очень много практики, очень много практичных занятий. Мы отрабатывали скрипты, мы создали свой сайт, мы получили лиды, мы получили продажи. Что я получила от этих курсов? Систематизацию знаний по продажам. Обучение основам маркетинга и контекстной рекламы. Техники продаж недвижимости были отработаны досконально. Чем оказались ценные эти курсы для меня лично? Я хочу сказать, что я в недвижимость попала абсолютно случайно. Получилось так, что я работала начальником производства технического отдела в очень крупной строительной компании последние 10 лет. И после того, как стройка закончилась, получилось, что ну, в силу возраста оказалось невостребованным на рынке. И когда меня пригласили в компанию наладить работы по продаже новостроек, я с удовольствием пошла. Но компания была маленькая, не было обучения, и я заскучала. И тут мне случайно попала реклама этих курсов. После того, как я увидела Дарью с Антоном, их энтузиазм, их... Невозможное объяснение предмета, их задор, их напор. Это было очень классно, очень потрясающе и очень меня вдохновило. Я хочу сказать всем женщинам моего прекрасного возраста. Записывайтесь на эти курсы, вы приобретете очень хорошие знания и будете востребованы на нашем рынке труда, на котором сейчас очень непросто найти профессию и достойно зарабатывать. Я хочу сказать, что по результатам работы за ноябрь я признал лучшим агентом в своем агентстве. Удачи вам всем, мои дорогие. До встречи на рынке недвижимости.